дорогие друзья ваше место у параши прошу вас отнестись к этому с пониманием когда поднимут зарплату на данный момент заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей у меня как командира отделения 16 тысяч рублей на такую зарплату сейчас по нынешним ценам прожить невозможно нам приходится работать на двух на трех работах. Нет, это не оппозиция, но все же приходится не полить лица, чтобы выразить свое мнение по поводу судовидения, происходящего в моей стране. Хотя тем, кому об этом надо думать, все сведут на нет. Гляньте в окно, у вас наверное красиво, у нас тут как Чернобыль после взрыва. Пока чиновши отдыхают где-то в море на яхте, большая часть населения в поисках хавки у вас дачи размером с поселок откуда и все это может скажете или стремно. стремно вроде уж разворовали неплохо но вам все мало типа если начали то до да та я конечно не, не жалуюсь не на жизнь и прочие проблемы На меня пиздец как бесит ваши мутные схемы <сосы> радуйтесь пока народ терпит вашу похоть но скоро придет время и станет и вам <сосы> плохо <сосы> Логатенькие дети под кокосом сбивают людей на дороге, оставаясь безнаказанными уносят ноги, зато просто не трудно подкинуть наркотики, излишняя любопытность до да, добра не доводит. Так и живем, привыкаем к ебанутым законам, нарушаем правила эпоха на прогоны, жизнь куета, выбора особо нету, пытаешься искать ответ, а ответ блядь. и не станет легче вокруг этой планеты, и не будет толку от этого это, а я не знаю, просто угорнул над тем, как власти хуевают. И хочу, чтобы на меня люди, которые там сейчас сидят в интернете или в телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат. Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца, и, во-вторых, это нужно делать гласно. Владимир Путин, молодец, создатель мира, всея Руси, наш могучий отец, но посмотри вокруг в стране пиздец. И где же вы, товарищ Путин, опять что-то мутит схемы фекта собаки? Снова, раз, снова, Но мы там вам не в власть, так, хаопы, Но вы забираете даже огороды В России нет хорошей погоды, пока у вас Здесь сидят такие, как бы уроды и Ложь лица год от года 20 лет правления, и каждый год все, все хуже Не это вы нам такой нужен Ветераны на помойке ищут тужин Мой богатый ресурс, край благодаря вам разрушен А ты погрец в коррупции, чтобы это понять Не надо дедукции, разграбление страны По методичке инструкции и, Лишая тысячи, жируя пока страна над днище за крошечный байкал сует джет А ты дальше будь патриотом, но убери нам воду и велкам в Африку. Путин молодец, здесь у него год, их найдут пару грамм работяги все время. В квам все время кто-то вскрывает вены, особо вами изо запя пена. Это не боле, не вена. Это банды патриотов из единой России.